Любая одежда может быть дорогой, новой, чистой, красивой, эпатажной, стильной, удобной. Какое из этих свойств вы выбираете для себя? Я выбираю удобство, потому что все можно терпеть. Но если одежда вам натирает, мала, душит, носить такое проблематично. И сегодня на вязальных посиделках мы говорим о маленькой хитрости, которая позволяет нам держать голову ровно, а именно о ростке.